Здравствуйте! Сегодня у нас полиграфы ча то есть мы говорим о книжках хороших, полезных и интересных. В частности, вот об этой вот книге. Называется она «Советский паспорт. История, структура, практики». Написал ее Альберт Байбурин, доктор исторических наук. А, как вы, наверное, догадываетесь, я ее приволок сюда, потому что всех же всегда интересует тема колхозников и паспортов. Закабалил ли Сталин колхозников, освободил ли Хрущев, что было у этих колхозников с паспортами и так далее и тому подобное. И вот вышел такой толстый кирпич, так сказать, заглянув в который, каждый может для себя немножко прояснить эту ситуацию. Книга не лишена недостатков, и если я не забуду, то о них отдельно поговорю. Но и достоинств у нее тоже немало. Прежде всего, то, что это, наверное... Я, по крайней мере, раньше не встречал книг, когда вот одним пакетом вся эволюция советской паспортной системы. Причем написано очень хорошим языком, таким живым, который приятно читается. Автор копал действительно очень глубоко, и в принципе он рассматривает прямо по графам советские эволюцию советского паспорта. И я, например, с удивлением узнал, что на большей части советской истории в паспорте не было графы Пол. И советский человек, наверное, мог себя в глубине души считать гендерно не бинарным или как это сейчас называется. Или что красная советская паспортина, привычная и знакомая мне по детству, она появилась именно в своем красном виде, только в середине 70-х, а до этого она была какого угодно цвета. Чаще всего не красная. Но я не буду как бы особо на этом останавливаться, потому что действительно очень большой объем материала, и тогда ролик бы просто у нас очень сильно затянулся, и поэтому я, наверное, перейду прямо к присказу истории, этой самой паспортизации, потому что я понимаю, что ну, не все сразу бросятся в библиотеку читать этот кирпич, а интересно же. Итак, в общем, начнем. Для того, чтобы понять, что происходило с советской паспортной системой, надо сначала уяснить себе как бы стартовую ситуацию. На начало, например, 20 века. А стартовая ситуация такова, что по переписи 1897 года, то есть страна вступает в новый век, и вот по переписи оказывается, что две трети населения Российской империи не имеют фамилии, не то что паспортов. То есть был там крепостной Ванька какой-нибудь, он перестал уже быть крепостным, но остался по-прежнему Ванька, и как бы эта ситуация особо никого не парит. А на самом деле тема образования фамилий это отдельно интересная тема. и В СССР это образование фамилий шло до 30-х годов, а во всяких там отдаленных районах Севера и до 40-х. Например, автор приводит документ о том, как надо выдавать удостоверение личности 1925 года, уже после революции. И там говорится, что ну, если у человека нет фамилии, то и кличка подойдет. Погоняла погремуха. То есть, если у вас нет фамилии, то можно записать Васька Шуруп и, в общем-то, вполне легитимно будет. А, надо сказать, что при царе как бы никто не собирался проводить какую-то там всеобщую паспортизацию. Напротив, паспорт он рассматривался как инструмент контроля за перемещением населения. То есть в обычной жизни он в принципе не нужен, но если вы выезжаете на, на конец 19 века, это было от 50 верст на срок более чем 6 месяцев. До этого было строже, ну как бы там к концу 19 века так. Вот тогда вам нужно справить паспорт. Если вы там отправляете работу, соучиться в Петербург, если собираетесь ехать за границу, вам надо идти в полицию и просить этот документ, при том, что его могут не дать. Это разрешительный как бы, порядок. А, а попасться без него далеко от места жительства довольно-таки стрёмно и чревато. Это может быть чревато высылкой, например, на место жительства, а если место жительства не установлено, могут и в Сибирь отправить. А, разумеется... Все тогдашние оппозиционеры и революционеры считали это царским произволом и требовали эту гадость отменить. Что они, в общем-то, радостно сделали в 17 году. Это новый, следующий ключевой момент. На самом деле, буквально с 17 -го года, практически по 33-й, в СССР господствовала такая теория, что ну, за границу паспорт, нужен, конечно, чтобы выехать, но внутри страны это не обязанность, а право гражданина. То есть, если вы очень хотите, мы можем сделать вам что-то вроде паспорта. Если вы очень-очень хотите, можем даже с фотографией. Но вообще, как бы, это не обязательно. То есть, как устанавливалась личность, это тоже такая отдельная смешная история. На самом деле, вот в этом промежутке с 17 по 33, в каждом, в качестве удостоверения личности, применялись самые странные разные бумажки самых разных и странных учреждений. Выписка из Дома управления, справка из сельсовета, профсоюзный билет и так далее и тому подобное. А причем не было единого установленного образца, по которому это делалось. То есть каждый сельсовет в рамках своего разумения мог написать вот своему члену, вот как ему захотелось, так и написать. То есть о фотографиях, разумеется, тоже речь практически никогда не шла. И как ни сложно догадаться, больше всего эта ситуация парила тогдашнюю советскую милицию. Ну, понятный, как бы, на дворе НЭП. Как говорил один наш товарищ, делал арки-то мы братки. То есть преступность она цветет буйным цветом, и когда какой-нибудь Ленька Пантелеев может себе хоть каждый день на коленке рисовать новое удостоверение личности, милицию это очень сильно напрягает. <coughs> то есть, вот этот голос про то, что давайте только к старым порядкам возвращаться, то ли к каким-нибудь, но ну давайте также невозможно работать, он со стороны милиции звучал постоянно. В а, 30-е годы начинаются. То начинают дуть другие ветра. Причем ветра, прямо, скажем, немножко странные. То есть решение о паспортизации было принято в конце 1932 года, и изначально автор справедливо упрекает советскую власть в том, что. В этом случае справедливо упрекает советскую власть в том, что она пошла, не, например, не на всеобщую паспортизацию, что можно было бы, логично было бы ожидать от сторонников всякого, всякого разного равенства. Она пошла на паспортизацию по царскому образцу, по сути дела. То есть изначально паспорт советский тоже рассматривался как механизм контроля за перемещением. То есть эта паспортизация стартует с выдачи паспортов жителям трех столиц. Москва плюс 100 километров вокруг, Ленинград плюс 100 километров вокруг и Харьков, столица Украины, плюс 50 километров вокруг. В чем была суть идеи? Суть идеи была в том, что мы пропускаем весь массив живущих там людей через своеобразные такие госорганы, которые занимаются паспортизацией. И смотрим, если это добропорядочный советский гражданин, рабочий там советского завода, служащий советского учреждения, и у него там нет никаких косяков с биографией, то он получает паспорт и спокойно все живет. Но так называемые лишенцы, бывшие дворяне, кулаки, бывшие священнослужители, плюс какие-то там мутные спекулянты, которые не могут объяснить, чем они конкретно тут занимаются, и в советских учреждениях не работают, им предлагается отбыть за 101 километр. А, так, собственно, и появилась вот эта советская мулька со 101 километром. Что тут надо сказать? Конечно, были эксцессы. Ввиду того, что это огромный массив населения, паспортизацией занималась не только милиция, но и всякие разные бригады помощи милиции, например. А, то есть часто судьбы человека оказывались в руках вот какого-то такого карьериста-активиста, который посмотрит в твою бумажку. А там, допустим, написано, что ты рабочий, но сын папа. И нормальный человек, он сделает акцент на то, что ты рабочий и даст тебе паспорт. А ненормальный сделает акцент на то, что ты сын папа и не даст. А нарушать паспортный режим, как бы, то есть не получить паспорт и не отъехать за 101 километр, было очень чревато, за это можно было реально присесть. И буквально уже к лету 1933 года эту практику начинают творчески развивать, так сказать, и начинается тотальная паспортизация по стратегическим линиям железной дороги. То есть, прежде всего, персонал железнодорожный, плюс эти населенные пункты, которые там как по ниточке расположены, их тоже паспортизируют, и всех, так сказать, неблагонадежных потенциальных врагов советской власти тоже предлагают им удалиться. Опять-таки, вот к концу 1933 -го года начинается паспортизация крупных городов советских, включая, например, Минск, который не был таким уже крупным городом, там 200 чем то тысяч населения было. Но вот, тем не менее, уже такого ранга города. Если вы смотрели сериал «Человек в высоком замке», а, там альтернативная история, а, победила нацистская Германия и милитаристская Япония во Второй мировой войне. Они поделили между собой мир, но между ними на разных континентах существуют такие серые нейтральные зоны. И если там нацики своих унтерменьших геноцидят сразу, то японцы они не хотят мараться и всех непонятного происхождения, там, непонятных политических взглядов людей просто ссылают в эти серые нейтральные зоны. В общем, у нас как бы получилось что-то довольно похожее на это только внутри своей страны. Что здесь надо понимать? Никто изначально не хотел брать в рабство колхозников и там как-то их лишать, паспортов или еще чего-то. Но если вы хотите несколько миллионов потенциально нелояльных или открыто нелояльных граждан сгрузить в какую-то серую зону, причем вы их не хотите убить, они вообще как бы могут работать и поносить всякую разную пользу. То есть их нельзя там на один на северный полюс посадить. Если вы хотите их выжить в серую зону, то вам нужна эта серая зона. А, как бы ничего личного, дорогие колхозники, но вот как бы так получилось, что сельская местность в некотором смысле стала этой серой зоной. И, например, вот Западная Белоруссия, она была фактически полностью паспортизирована после того, как ее присоединили к СССР, просто потому, что... Как несложно догадаться, там была масса людей, которых хотелось услать оттуда к черту на куличке, а у нас есть хороший отработанный способ паспортизации. Причем, как бы опять-таки, общим местом тогдашней практики была зона тотальной паспортизации вдоль, вдоль границы, 100 километров от границы, например, от западной было. То есть и тут уже не важно, там колхозник, не колхозник, просто. Как бы есть определенные стратегические такие участки, которые мы хотим избавить от ненадежного элемента. Если вас вдруг интересует мое мнение по этому поводу, то да, я бы сказал, что это, ну как бы не совсем нормально, особенно для коммунистов, которые по идее должны быть сторонниками этого самого равенства. Тем более, что категорию лишенцев. Вот этих вот там бывших дворян, кулаков и так далее, лишенных прав, и же ее упразднили по сталинской конституции 1936 года. То есть правовые основания для таких действий, они как бы стали совсем расплывчатыми. Но тем не менее, была практика была продолжена. Тем более это сложно понять после войны, когда уже на самом деле победа и никаких врагов не осталось, но как бы осталась система. Надо сказать, что... Система, конечно, эволюционировала в более мирную и гуманную сторону. И после войны она уже приняла характер не гнобления неблагонадежных, а функционировала на каких-то других основаниях. И основной, основным средством контроля за перемещением населения скорее стала прописка. То есть если говорить о каких-то ущемленных социальных группах, то таким образом скорее ущемляли социальную группу отсидевшие бывшие уголовники. То есть, например... На большей части истории СССР, если ты садился за какие-то уголовные преступления, и ты москвич, то есть твои шансы прописаться назад в Москве были крайне низки. А, те предлагали прописаться не в этом прекрасном социалистическом городе, которого ты не достоин, а выехать за 101 километр. В результате, кстати, вокруг этого 101 километра образовалась такая цепочка населенных пунктов, где как бы, таких людей, откинувшихся, становилось очень много. Местные власти были в восторге, местная милиция была в экстазе, но сделать с этим было уже ничего нельзя, потому что вас определили в качестве отстойника. Ну, принимайте, как бы дальше их некуда девать. Еще были, скажем, режимные города, там где всякие военно-промышленные центры, предполагается, что они вызывают интерес для всяких вражеских разведок, и поэтому вот есть фактически закрытый город, куда если вас не приглашали, не то что прописаться, заехать тяжело, и лучше не пробовать в избежание проблем были, опять-таки, специфические паспортные режимы для курортных городов. То есть, что связывалось уже абсолютно не с какими-то силовыми вещами, а с плановостью советской экономики. То есть, понятно, что любой пенсионер захотел бы, возможно, провести остаток дней своих, прописавшись в Сочи под какими-нибудь пальмами или еще что там в этих Сочах растет. Вот. Именно потому, чтобы не перегружать курортные города, там была довольно жесткая паспортная система, когда пока ты работаешь в этом городе, ты прописано и все такое. Но когда ты, например, выходишь на пенсию и уволяешься, тебе говорят, что спасибо, гражданин, но как бы на постоянное место жительства вам придется осесть в каком-то другом месте, который у нас не занесен, этот режимный список. А, тут, наверное, самое время перейти к Никите Сергеевичу Хрущеву. Скажу сразу: автор считает, что Хрущевское вот это вот освобождение колхозников это миф. А, почему он так считает? Он так считает, потому что при Хрущеве не было никаких принятых концептуальных решений по всеобщей паспортизации населения. А почему, тем не менее, образовался такой миф? Потому что, вот как уже было описано, система эволюционировала в более гуманную сторону. Из жизни, из практики многое менялось. А дело в том, что, на самом деле, вот мы говорим, что там колхозники не могли туда и сюда, но запрета на выдачу паспорта колхозникам не существовало никогда. Даже в самые мрачные времена сталинизма. Проблема была в том, что для того, чтобы приехать в город, прописаться и получить паспорт, надо было выйти из колхоза. И правление колхоза должно было тебя отпустить. И вот как раз с этим возникали самые большие проблемы у большинства населения. То есть, наверное, если ты алкоголик и будешь не то тебя бы отпустили с дорогой душой. Но в условиях нехватки рабочей силы, если ты более-менее нормальный специалист, куда бедно работаешь, что как бы отпускать очень сильно не хотели. И как бы были обходные моменты, армия, служба в армии, учеба, если ты до 16 лет, когда тебя автоматически записывали в колхозники, поступал учиться в ПТУ или техникум в городе, то ты уже становился горожанином в 16 лет получал уже как бы паспорт на общих основаниях. Плюс была такая возможность завербоваться на стройке лесозаготовки или промышленные предприятия. И вот фишка эпохи Хрущева была в том, что строек, лесозаготовок и промышленных предприятий стало так много, что как бы это открылось довольно-таки широкой рекой, эта возможность. То есть вот у нас в Минске там МАС, НТЗ и так далее, это требует десятки тысяч человек, там работали десятки тысяч человек. И как бы советская власть, концептуально не меняя систему, принимает решение. О так называемых лимитах, вот была тоже еще одна советская фишка, как 101 километр, это лимита так называемые. Когда предприятиям выделяются лимиты на найм рабочей силы и говорят, что если вам надо 10 тысяч человек на масс, вы можете их нанять. И вот в данном конкретном случае, если правление колхоза против, то оно может как бы засунуть свое против далеко и глубоко. Поэтому как бы не меняя ситуацию концептуально... Тем не менее, как бы у народа создавалось ощущение, что вот времена изменились, что теперь как раз можно и все нормально и хорошо. Тут, наверное, самое время кинуть камешек в автора, пускай и написавшего неплохую книгу. Дело в том, что, скажем, понятно, что он может не любить советскую власть, а он ее, очевидно, не любит. Вопрос в том, что это приводит его вот часто к очень странным выводам и утверждениям. То есть, например, вот этот момент, о котором я сейчас говорил, начинается с утверждения о том, что и получить паспорт колхознику было невозможно. Потому что через несколько буквально страниц мы считаем о том, что по результатам переписи там, в Вологодской области численность сельского населения 64 по 67 год, за три года получается, уменьшилась на 25%. То есть как невозможно, если оно умеет, куда они делись? Ну, на Марс улетели. Причем как бы, там есть довольно большой раздел со историей повседневности, где автор там приводит пример, кажется, если мне не изменяет память, Лихачева, который рассказывает о своей молодости и о том, как его хотели выслать из Ленинграда и не дать паспорт, он задействовал какие-то сложные коррупционные схемы родственные и так далее, чтобы этот паспорт получить, там такие вот большие воспоминания, как бы это автору интересно. А как? 25% жителей Вологодской области с помощью каких схем? сдули, так сказать, с места постоянного базирования куда-то, мне неинтересно, это же не хочу И на самом деле вот эти такие странные шпильки в адрес советской власти, они постоянно присутствуют, и они постоянно странные. То есть нет паспортизации, тоталитаризм, как бы и рабство. Есть паспортизация, снова тоталитаризм и всеобщий контроль. Ага, вот. Но это я отвлекся. Собственно, тут мы, наверное, как бы уже начинаем подходить к концу этого повествования. Есть ситуация, когда Никита Сергеевич Хрущев за свое десятилетие правления не, не предпринял никаких концептуальных мер, но стало сильно легче. Однако, собственно, когда же ситуация изменилась концептуально? А концептуально ситуация изменилась при Леониде Ильиче Брежневе. А это забавно, но на самом деле этот, откровенно говоря, маразм прекратил человек, который у многих в общем-то, с маразмом и ассоциируется. И в промежутке между там, навешиванием себе медалек, у него дошли руки, и по, скажем, в 1976 году была введена в действие новая конституция, был разработан, чтобы уже, так сказать, два раза не вставать одним блоком, был разработан новый дизайн советского паспорта, вот это вот красная советская паспортина, паспорт стал символом гражданства, чего раньше не было. То есть перелезть ритуалы торжественного вручения паспортов, когда старшеклассники при параде идут там фотографироваться, идут получать паспорт, и там жмут руки и так далее. А это было вот в 74-76 годах. А, окончательно она была завершена, паспортизация довольно -таки в довольно-таки вменяемые сроки до 80-81 года. И страна как бы... Забыла эту странную историю, как страшный суд. Ну, правда, и стране оставалось не так долго. То есть, ну, я вам вот сейчас вкратце пересказал историю этого вопроса. Подробнее можно прочитать в книжке. И я обращаю ваше внимание на то, что книжка издалась в 2017 году, не знаю каким тиражом. Сейчас в 2019 ее снова переиздали тиражом полторы тысячи экземпляров. Она есть у нас в Минской националке, вроде бы, судя по их сайту. Ко мне она сюда в Минск ехала месяц. То есть, в принципе, при том, что при всех минусах как бы, книжка достаточно содержательная, и там есть что почитать и что узнать, она в некотором дефиците. Энтузиастам оцифровки на заметку. Вот. А я, пожалуй, на этом с вами развитываюсь. До новых встреч!